Итак, у нас режим быстрее таймера 1. За годы, проведенные дома на диване, вы научились одному. Нет дедлайна, нет мотивации. А если добавить к дедлайну пару киллов взрывчатки, дополнительные секунды за пройденные точки, бонусные очки за акты насилия и миллионную аудиторию, продуктивность подскочит до небес. Итак, у нас битва на арене быстрее таймера. У нас куча оружия И куча, куча зрителей Да Но правда у нас куча времени И куча зрителей Может быстро сократиться Особенно куча времени Понеслась Нифига себе ты понесся Я тебе хочу сказать Ой давай Ух камушки Да тоже. Кто это там так мощно Бомбит. я, Бомбит так, я еще всех, в деле. Вся... Я О. еще в деле. Вот это жестокая карта. Значит, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас меня обгонят. Чувствую я. О, ребятули. Ребятули появились. Сейчас мы встретим ребятуль. Ой, ой, ой, ой, ой, а кто ой. Кто там бомбанул-то? Это, это я даже не знаю, кто это сделал. Так, я пока собираю. Я стал третьим. Я собираю все время мира. Так, кажется, я, я не, не в ту сторону. Это... это я, не так. трогай меня. Хорошо. Ой, ой, надо вперед, вперед! Не буду тебя трогать. Может быть. Надо вперед. Не точно. Вниз. Срочно вниз. Так. Осталось, кстати, не так много. Я не понял, а где? Так, а у нас осталось только двое? Нет, да у нас лап. осталось пятеро. Ой, ой, ой, ой, ой! -ой. Так. Во -во -во -во -во -во -во. Так, вверху, вверху, Я вверху. А мне надо вверху попробовать забрать эту дичь. Так, ну братаны, братаны, братаны, ускоряемся. Давай, давай, давай, давай. Оп, есть. Фу. Выиграл? Нет, нет, нет, нет. Чёртовы препятствия! Что, второе место не так уж плохо? Ну да, но а у меня третье получилось. Тоже на подиуме.